Улетел мой дворик цветов нет, вот, еще остались тут немножко. Алисам снова принцесс у меня тут с бочки уже убрала, они так хорошо укры подходят укрывным материалом для вот крупно листовой гортензии. Но я сегодня не об этом, я вот об этих камушках видите да это мои самодельные камушки которые уже стоят здесь года 4 наверное и собственно ничего не сделалось и мы сегодня и мы решили что надо сегодня добавить в эту коллекцию камушек еще что-то многие спрашивают что они наверное не лежат долго Пишу заметить, посмотрите, какие они. Вот, вокруг вот гортензии стоят. Нормальные камушки. Хорошо. Видно, да? Вот у меня вот <с> убрали Алису и таким образом. Делали. перебралась в теплицу показываю как у меня здесь уже все убрано собрано ну конечно конец октября вот золку я покидала с банки сегодня я вам хотела сказать о другом как я делаю вот эти камушки искусственные камней у нас здесь нет в нашей полосе скажем да вот я не буду наверное, останавливаться у меня есть видео как я это делаю. Ну вот посмотрите, просто я вам хочу показать, да? Вот она заготовка под камушек. Здесь у меня бумага, какие-то отходы. Ну, конечно, не пищевые, да. Вот. Вот даже можно посмотреть, вот, например, на этот камушек вот такой. Видите, там банка. Я прям утилизирую всякое, всякое барахлишко, перевязываю какими-то тряпочками. И потом делается раствор. Я делаю пока цементный раствор. Тоже ветер всякой участвует в этом старенькие. Какие-то детские майки, которые уже не нужны. Знаете, даже старые какие-то колготки. Кто-то может критикует. Вот, что-то вы про колготки говорите. А куда их вот девать? Вот эти вот у меня, вот эти одинаковые камушки такие, да видите, они там бумага какие-то, мелкие отходы. И сверху вот натягивается вот такой капроновый а. чулок от колготок. И так они хорошо все как-то приминаются ровненькие, не одинаковые, видите, какие. А тут уж вообще-то у меня были большие заготовки такие. Ну, там чего только нету, Грудплой до банок какие-то а, бутылочки из-под лака. Ну, вот всякая-всякая ерунда, скажем. Все вот таким образом заворачивается в пакетик, завязывается бечевкой, тряпочкой, там и что. Видите, какая то у меня тут нарезана бечевочка такая, не бечевочка, уж тряпочки какие-то. Мешки полиэтиленовые, кстати, тоже там, вот очень, очень хорошо утилизировать их туда. Это вот у меня такая заготовка а, получилась. И первый слой цементного раствора я нанесла вот на такие свои заготовки полиэтиленовые пакеты в них мусор и потом я беру всевозможные всевозможный ветошь скажем да вот. это первый первый этап вот где сейчас держать вот пришла в теплицу положила их на полочке вот она начинает уже подсыхать первая первая моя партия и дня через два как все высохнет я уже сделаю цементно-песчаный раствор две части песка одна часть цемента вода две части получается такой сметанный раствор и я буду уже выравнивать видите конечно она неровная у меня эта заготовка и так ее буду приводить в более, скажем так, естественный вид. Здесь вообще уже вот какие-то страшненькие они. Вот. Но я все это приведу в соответствие, они будут достаточно симпатичными и выставлю их на улицу, на улицу, да. Можно, конечно, их и покрасить. Вот у меня там покрашенные они, а можно и так оставить естественным видом. Ну, как, как кто хочет. Я как-то делала тоже вот так много, заготовочек сделала, это было года три назад, и дети у меня, детям устроила конкурс, они такие смешные мне сделали раскрас, сделали такой смешной раскрас всяких этих камушек, они конечно были не настолько естественными, как бы хотелось, но тем не менее это был конкурс выявили самого лучшего нашего художника, оформителя. Приз был приз какой-то сладкий, я сейчас не помню до конца. Но было очень весело и интересно. Такое количество, конечно, вроде бы и много кажется, но потом все это оно пойдет на оформление, на обустройство двора. Где-то и как-то оно будет у меня приспособлена, найдет свое место. Я к чему это говорю? Утилизируйте свой мусор. И видите, как неплохо получаются такие камушки. Ну, может, у кого-то есть камушки, у нас их нету. И вот будет вам счастье в виде таких больших валунов, в виде таких больших камней декоративных. Все очень просто, они достаточно, видите какие они уже, они уже достаточно жесткие, ну, потом я еще пройду слоем. Ну, жесткие, видите, все плотные, заплотнее, сейчас надо чтобы они только подсохли, тяжелые, и сейчас чтобы они только вот подсохнут до цементного уже вида, видите такой темный, чтобы были они светленькие, я их потом под водичкой побрызгаю и сверху у меня получится я доработаю их слоем слоем песчано-цементного раствора. Вот сейчас чем заниматься? Работы кончились сиженные. Буду заниматься всевозможными вот такими поделками интересными. И опять каникулы, опять у нас тут вводятся локдауны всевозможные. А вот мы найдем сейчас с детьми занятия светлеют уже эти камушки, дети ждут время, когда, ну, наконец-то бы мы будем их э, доводить до логического конца, то есть сейчас мы их обмажем и потом, ну, они хотят красить, ну, пусть красят, пусть красят, это же интересно. Вот таким образом можно утилизировать отходы, пробуйте, пробуйте, почему бы нет. Неплохо, правда?